всем здорово продолжим форда с утра наколупал краску ну как наколупал тут код что мне скинули л.е. код все ford usa бьется ну, тут можно даже не это не делать выкраску да? видно что чуть чуть чуть не этот не там цвет короче поедет она на подбор к пацанам бучу. потому что я ну, Тупо даже нету формулы, с чего мне плясать. Не пойму, как так получается, что, что не получается. Ну то такое. Я сильно не рассчитывал на краску, что я ее сделаю. Будем смотреть, что нам отдадут, ребят. чем мы сегодня займемся? Чем? По проему высох грунт. Ну и смотрится реально не айс. Вот тут тут в этих канавках. То, что тут где-то порки подцели, это фигня. Как бы это мелочи а вот то что вот так когда смотришь некрасивый кант тут некрасивый изгиб вот тут тут как бы неплохо вот именно в этой части ну, такое себе что надо сделать В принципе это надо было сделать вчера но я что-то оставил думаю ладно попробуем авось не прокатило крыло нормально, то есть по крылу все good нужно заклеиться в эту зону, перемотовать сейчас все 180, тут, именно в зоне где было шпатлевание, тут и вот в этой зоне, и я кину чутка жидкаря, и пока буду заниматься, мне внутрянка колеса внутрянка по салону, это все нужно подготовить под нанесение грунта, под нанесение герметика а как раз тут жидкарь подсохнет я перетру, время есть Время терпит а, грунта, ну и пусть он на себе стоит. Да, чуть-чуть нелогично неправильно, но как есть. Поэтому сейчас пока не расклеиваю. А, Мотуем 180 вручную можно. Можно, в принципе, даже 240 взять. То есть 180 там, где прям точно будет. 240, там, где будет переходить шпакло в расплыл. Промотовываем вручную. Разводим жидкарь, наносим жидкарь. Так, берем жидкарик. Там у меня все готово. Жидкарь. Саня, по-моему, позавчера что-то грунто жидковалым. Он. он перемешан. А так вообще жидкарь. Это шпатлевка. Она имеет свойство осаживаться. Причем так плотно осаживаться. Когда долго стоит, там хотя бы пару недель, да, уже постояло. Надо тщательно вымешивать. Это Твердос. Чистый. Чистый. Это грязно. Идем на весы. Эти вещи лучше колдубасить на весах. Сколько в грамма вешать? Грамм, наверное, 200 сделаю себе. есть 200 грамм полтора процента это 3 грамма есть и разбавитель так скажем по, по нужде я сейчас перемешаю сначала Посмотрю, что у нас получается по вязкости. Сильно туда густой я не хочу. Не актуально, скажем честно. Для жидкорей э, свой разбавитель. Это очень важная памятка. Потому что многие спрашивают, что за херня типа я добавил акрилового, у меня все посворачивалось. Неудивительно. процентов и все и еще момент по жидкарю для тех кто никогда не работал не разводите сразу много лучше разведите на один проход сначала потом она подсохнет еще на один отдельно разведете потому что жидкарь имеет такое противное свойство он на поверхности еще липкий а в стакане где налит объем в пистолете он уже сухой потому что это полиэфиры они сохнут в объеме. То есть чем больше объем, тем быстрее он сохнет. Там происходит э, экзотермическая реакция, вспоминал правильность. То есть это когда тепло вырабатывается. И в объеме она прям сильно быстро начинает нагреваться и от этого начинает сохнуть. Поэтому на поверхности еще слой будет липкий, как бы наносить еще нельзя следующий, а в стакане он уже высох. Это минус жидкорей. Поэтому разводим по чуть-чуть. Лучше я вот на слой развел, слой полтора тут у меня как бы. А и отдельно, если мне надо, будет потом разведу. Для нанесения, значит, что будем использовать. Это у нас Сагола 3.2.0. С дюзой 2.2, двойка, что у 2,2 мм. Идеальный ствол для этих вещей. Кто-то брал, не помыл. Санюк, вот это вот вечная проблема. Он вроде чистый, но грязный. Шпакло тоже фильтруется, цедится, процеживается, дабы не было никаких комков, потому что комок на жидкой шпатлевке он ну, такой противно явновидный. Она чуть дольше стекает, чем грунт. Воронка. 190 микрон, по-моему 190. 125 микрон воронка. Ну, в принципе, у меня просто других нет. В принципе, можно взять 190 микрон, она чуть покрупнее. Для грунтов, для жидкорей пойдет. Я просто использую лак в основном. Но она прижилась и на грунте. Где мне кусочек бумажки? Сейчас отклеимся лишку лишачок чтобы мне не нагадить на на то где я уже загрунтовался и там где больше не буду грунтоваться есть Ого. Валит хорошо. Аж потекло. Это сильно. Жирно я вальну. Не надо оно так. Так будет лучше. 5-7 минут. Посмотрим, что у нас тут произойдет. Может подсохнуть. Но друг на друга надо наваливать с промежутком до хотя бы некоторого мотовения. Хоть оно и сохнет в объеме, но Осторожно надо. Так, ну, почти замотвело. Понятно, что в кантиках, где сильно первый проход был, еще можно. Еще можно. Это хорошо. Мне хотя бы два слоя сделать, чтобы было на чем подровнять. Давляк 0,4. Если не умрет, то еще и третий накину. У нас еще шпакло живое. Наверное, на живое лишь потому, что разбавленное. Потому что в жидком, в густом состоянии, когда просто без разбавителя мгновенно сохнет. Ну тогда нанесем еще один. по плану ходу мысли так сказать часа два пройдет я поставлю лампу по 15 минут на каждую из сторон подсохнет можно будет сегодня на вечер загрунтовать краска поехала на подбор уже посмотрим какой нам вердикт скажут после выходных так что дверь можно разобрать либо позаниматься зазорами тут надо чтобы не зря как бы по времени был простой. Но у меня по внутренке много работы. Снять сейчас колесо, залезть туда, вовнутрь, гермитосы, положить грунты. Есть чем заняться. Ладно. Прошло два часа. Подсохло. Я ставлю лампу. Пусть высыхает. Теперь сняли колесо. Посмотрим, что у нас происходит внутри. Внутри у нас происходит следующее. Тут он прихватывал целое. А дальше он тоже прихватил. Значит, мне надо это только закидать герметиком. Чтобы там было уплотнение, не было щели. Вот тут надо, смотрю, закидать герметиком, затыкать хотя бы его туда. Потому что расслоенный металл, и он движется. А также вот тут порвался герметоз. Ну и тут просто идет сварочный шов. А, это так, вкатывали кусок, да. Ну, сам сварочный шов, как бы, вышпатлевывать я тут пень не буду. на внутряках шпатлевать, сидеть, а вот эти штыри еще торчат, мешают машинкой, не подлезешь. То есть я это все дело, скорее всего, кистевым герметиком заложу. Потому что тоже распыляемый накладывать, чтобы вот это закрыть, это нужно толстый слой. Толстый слой распыляемого герметика, это сюда... <кхе> Ну, туба только на вот этот кусок ляжет, чтобы это закрыть. Поэтому кистевым гораздо проще. Сюда положу э, герметик, именно, который зайдет вовнутрь, затолкаю его распыляемый. А здесь уже все доложу кистевым. Доделаю. Потому что много сварочных всяких точек, заусенцев, уголков. Все это надо предварительно, конечно, сейчас хорошо вычистить и положить сюда корзионный грунт. Ну, почистил я все щеткой Хорошо скотч там прошел Отмыл все растворителем Потому что чисто так как говорится Залог успеха Заодно я обезжирил То есть отмыл все У меня готово к грунтованию Надо только прикрыть проводку Бак грунтуемся эпоксидом Эпоксид подсыхает И потом уже раскладываем швы <связь> Так, сейчас положим сначала шел сюда вовнутрь потому что там неудобно будет напихивать кистью поэтому засунем туда распыляемые блин пистолет не помещается отлично четко четко в ту дырку которая получается разорванный металл от металла вообще хорошо Так, тут вот туда надо напихать. Есть. А теперь надо сменить распыляемую носик этот наталкивающий на распыляемую головку. Голова для распыления. Сейчас мы Сделаем вот этот шов. По крайней мере попробуем его сделать. Открываю чуть-чуть подачу. На распыление мало. О, Плюс-минус. И поехали. Так, теперь надо подумать Стоит ли Тут делать этот шов Делаем переход на старое он же весь здесь говнище. Это хорошо, значит, процесс рабочий идет. Сейчас чуть больше распаления включу. И сюда накидаем. Оп, это сильно. Я понял, этот пистолет не подходит. Во. Теперь вообще ничего <с, <с, ни черта не видно Оставляем сохнуть Сейчас уже ничего не делаем с этим а Теперь Это остается по сути вот так как есть Аж до покраски Оно высохнет хорошо Я сейчас поставлю колесо на место Займемся внутряком Тут больше не трогаем Вроде закидано все Завершаем процесс сушки. Фу, низ уже высох. Я взял и пока кинул внутряк герметос. Примерно, гляну, как с той стороны, оно там кистью размазано. Замазано. Тут положил широкий. Все-таки, ну, не так тонко. Распыление есть распыление, нежели нанесение. Ну, шов закрытый. Тут тоже размазано кистью. Этот кусочек заводской остался. Оно все высохнет, а потом перед покраской, наверное, еще сейчас лампу включил, вот тут вот дамажу. Потому что что-то оно некрасиво смотрится, чтобы уже покрасить и было все ровно. Так, пока там все по кругу делал, лампа высушила жидкар. Жидкар 120-й. Трется изумительно. В общей сложности прошло часа четыре с момента начала нанесения. Теперь равняем так, чтобы это было гладкое по форме. Складываю вдвойне. Такой получается уверенно плотный коржик, которым можно делать гладкие формы круглые. Сделать здесь что-то рубанком ну, бесполезно. То есть вот такая форма, что не получится. Получается, почему мне не нравится, что получилось, я тер фактически все Электромашинкой И потом чуть-чуть довел только рукой Так вот электромашинка как раз таки и не дала Той гладкости, которую хочется Может быть я бы с первого раза вытер все Если бы тер только руками Мне нравится этот джеткар, у него шагрени в принципе нету, и трешь сразу плоскость. тут все готово, снизу закидал еще гермитосом порог чтобы не было видно тех косяков, которые там после сварки остались, ну что, грунтуем опять, грунтовать будет целиком, чтобы тут не делать два перехода ну там наверху разве что сюда дойду два слоя надо по-любому положить ну пока тут закончили, сохнет займусь еще мелкой какой работкой, чтобы время зря не терять разобрал я дверь вроде везде по чуть-чуть, а уже и день проходит и надо хоть что-нибудь полезное сделать за день это сейчас подготовим под окраску сразу внутря Почему показываю? Хочу ответить на один постоянный блуждающий такой вопрос. Почему на внутряках много кратеров? А, прямо на него ответить, когда спрашиваешь, сложно. Начинаешь выяснять, и получается, что люди внутри взяли растворитель скотчбрайт, сразу помыли и замотовали. Тем самым в риску занесли всю вот эту грязь. Порядок действий прост. Сначала отмываете обезжиркой, растворителем, просто салфетками это все смываете еще раз на чистую промываете обезжиркой вытираете, сушите и потом мотуете. А в процессе замотовывания, э, если сейчас взять, мотовать с обезжиркой или с растиком неважно, в риску занесется вот эта вся грязь. И она оттуда уже потом очень сложно вымыться. Оттуда и кратера. Все очень просто. Все. Просохло уже. Теперь у него два дня простое будет. На сегодня уже заканчиваем хорош а, из таких еще что по порядку дверь снять до металла краску дождаться выкраску сделать не знаю в каком порядке сначала внутряк открашу или наружку но все равно тут два откраса будет отдельно внутряк отдельно наружка в какой последовательности как бы глобальное значение не имеет посмотрим просто насколько быстро будет готова краска всем пока